Добрый вечер, вернее, доброй ночи. А доброе уже? Я думаю, что уже доброе. Если а, говорить обо мне как исполняющем обязанности, то уже добрые. Потому что я просил избирателей прийти на избирательный участок. И мы можем констатировать, что это произошло. И я думаю, что это самое главное. И Повторяю, это вызывает удовлетворение. Ну а окончательный результат по поводу кандидатов по поводу судьбы выборов мы узнаем чуть, -чуть попозже. Владимир, Владимир. Владимир. Владимир. Владимир. Владимир. Владимир. Как... Как извините, как все-таки можно вас попросить поделиться своими впечатлениями, как вы все-таки оцениваете предварительные итоги выборов? Мне кажется, что Специалисты, которые прогнозировали итоги, они нужно отдать им должное. Они вроде попадают. И посмотрим, как какой будет окончательный результат. Мне кажется, что то, что мы видели на страницах серьезных изданий, отражает реальную действительность. Нужна интерфакс. Владимир Владимирович, Скажите, пожалуйста, по вашим данным, удалось боевикам все-таки где-то сорвать в Чечне выборы? Вообще такая обстановка сейчас там, начинается? Уже ясно, что не удалось. Это уже точно. Вы знаете, я полагаю, что для нас, для всех, и для Чеченской Республики, и для остальной части России, было принципиально важно, чтобы жители Чеченской Республики имели такую возможность. Проголосовать за будущего президента России, и чтобы они сделали это. И это произошло. Можно только пожалеть, что, несмотря на наши неоднократные предложения, иностранные наблюдатели все-таки туда не поехали. Хотя плюсом является то обстоятельство, что совместно с Александром Альбертовичем Вишняковым представители международных организаций побывали в Чеченской Республике и познакомились с процессом подготовки к выборам. Это уже плюс. На мой взгляд, я сегодня вот днем об этом говорил, когда ходил голосовать на участок, хочу повторить здесь еще раз. Я думаю, что важно, и даже с практической точки зрения, что люди, если они проголосовали за будущего президента, они имеют право потребовать от него. Не попросить, не поставить какие-то вопросы со сослагательном наклонением, а именно потребовать как люди, которые проголосовали за него, потребуют определенного внимания к республике. Но э, я думаю, что любой, кто бы ни был избран президентом э, России, э, имея в виду, что э, часть жителей республики за него проголосовала, у него возникает э, возникают определенные обязательства по отношению к этой территории России. Э, и, наконец, третье. Сам факт голосования э, жителей республики, э, в ходе вот этой президентской гонки, в ходе выборов президента России, говорит о том, что подавляющее большинство чеченского народа воспринимает себя, воспринимает свою республику как часть Российской Федерации. Это принципиально важно и это не может не радоваться. Владимир Владимирович, еще рано ну, заметно, что а, коммунисты набрали а, значительное число или количество голосов. Как вы думаете, что это значит? Как вы это объяснили? Это значит, что, а, что, а, что есть большое количество населения России, которые недовольны существующим положением вещей. Это значит, что так называемые протестный электорат весьма большой в России. Я хочу обратить ваше внимание на то, что коммунисты добиваются такого уровня, э, несмотря на то, что в их распоряжении, давайте прямо и честно скажем, не так много возможностей э, и не так много в их распоряжении средств массовой информации, тем более электронных средств массовой информации. И тем не менее, такое количество, такое большое количество населения голосует за них регулярно. Это говорит о том, что политика властей должна быть более взвешенной, должна отражать реалии существующих в России процессов, и должна быть направлена на поднятие реального жизненного уровня простого человека. Нужно чтобы простой человек почувствовал на себе, на своей ежедневной жизни, почувствовал преимущество той политики, которая проводится властями, и тогда не нужно будет бороться с коммунистами как с партией нужно бороться не с коммунистами нужно бороться за людей за людей которые идут и голосуют и я думаю что этого добиться можно Время. Владимир вам важно в первом австазе, и в втором или вы не обсуждаете или если в первом туре вы не обсуждаете и вам важна только победа Здесь какая-то кладбищная разница абсолютно никакой нет разницы это все, как бы, я даже не знаю, кто это придумывает, это раскручивает. А вообще, вы можете назвать, вот сейчас назвать, где в последнее время в первом туре была победа? В каких странах? И у кого? Я что-то не припоминаю. Если будет победа в первом туре, хотя бы на полпроцента, я считаю, что это, это огромный аванс со стороны населения, тому, кто выиграет. Ну а по большому счету безразлично. Первый или второй чувств. Просто если это в первом счете, это, повторяю, еще больше накладывает моральных обязательств. Потом, а, как будет будет в Я думаю, что этот вопрос будет уместен, когда будут ясны результаты выборов. Реально. Пока все-таки не ясно. Пожалуйста. Пожалуйста, Просто короткий человеческий вопрос. Вы сегодня устали, наверное, или что-то удалось вам отдохнуть, как собирались? Нет, я не отдохнул. Я отдохнул, как и планировал, съездил в деревню. Действительно, мне было очень приятно пообщаться с людьми. Очень приятные люди, открытые, бесхитростные абсолютно, настоящие. Труженики, которых, э, но у которых на уме одно, вот текущая их жизнь, хотя э, хотя они, конечно, при всем при этом довольно политически активны, все четко и ясно представляют, понимают то, что у нас происходит, происходит в стране, болеют за то, что у нас происходит в стране. Но а с руководителем этого хозяйства мы действительно там и на лошадях покатались, и в баню сходили, так что... Ну, одно из хозяйств Значит, вы замучаете их потом понимаете надо... а, они не готовы к тому чтобы вот я, я еще могу выдержать так они, они еще не готовы не не это не, не, не подмосковье это 120 км от москвы небольшое хозяйство там 370 человек работающих 400 пенсионеров рядовое абсолютно хозяйство Абсолютно рядовой хозяйственник. А на обратном пути мне удалось даже поспать в вертолете, поэтому я отдохну. Чувствую, что отдохну. Давайте еще два-три вопроса. И на Ишкей, пожалуйста. Если бы я спрашиваю, что и других кандидатов может рассчитывать на вхождение состава клиента клиентов, на что может рассчитывать ускорбление власти, скажем, Дюганова или Евреевна? Вы знаете, я не думаю, что я имею право принимать какие-то единоличные, Э, волонтерские решения это я должен буду все это обдумать посмотреть э, э, я должен буду с ними поговорить и, и понять э, с, э, готовы ли они работать в рамках той программы которая будет предложена правительством если кто-то из них готов работать в рамках этой программы им найдется место и они будут востребованы если Вся, э, вся работа будет заключаться в политической риторике, направленной на, э, на раскрутку движения, партии, либо себя лично, то э, такие люди в практической работе не нужны. Вот э, это предмет переговоров. Хотя я должен сказать, что я отношусь ко, ко всем к ним с уважением. Э, вот вы знаете, я бы что отметил. Вот часто говорят, э, и я слышу в свой адрес, что э, как бы я использовал в своей предвыборной кампании ситуацию, которая складывается на Северном Кавказе. Я не хочу монополизировать эту, эту тему. Я считаю, что ну, я, я знаю. Что я сделал? Я не хочу принижать свою собственную роль, но я абсолютно адекватно стараюсь ее оценить. И знаю, что если бы не было консолидации всего российского общества, не было бы того положения, которое мы сегодня имеем на Кавказе. А эта консолидация общества была достигнута не только благодаря моим личным усилиям, но и благодаря усилиям э, значительного количества людей, которые на политической сцене страны заметны и пользуются уважением народа. Я бы к этим людям отнес Евгения Максимовича Примакова, я бы отнес к этим людям Юрия Михайловича Лужкова, я бы отнес к этим людям и Геннадия Ильичу Вот можно как угодно их критиковать за что угодно. Но они понимая, что что вот эта тема, как бы, ну давайте прямо, я готов это сказать откровенно, ну на меня играет немного, да? И они ни разу не позволили себе э, скатиться на антигосударственную позицию. Ни разу никто из них. И э, я думаю, что, и хочу повторить еще раз, не считаю себя вправе эту тему монополизировать. Поэтому э, кто и как может быть востребован, это другой вопрос. Но, повторяю, каких-то общих реверансов не будет. Все люди, которые будут приглашены на работу в исполнительные органы власти, должны мыслить одинаково и должны играть на общую цель. Это не должна быть команда, которая будет уподобляться известной тройке, которые одни тянут в воду, другие пятятся назад, а третьи пытаются забраться под облака. Вот у вас очень высокая поддержка со стороны населения России. Это, видимо, означает большое доверие. Люди, наверное, ждут от вас чуда. Вот стоит ли ждать чудес? Какие будут первые шаги ваши, если все-таки все закончится в Вы знаете, вообще каждый из нас. И вы, и я, и каждый житель Японии, и каждый житель России имеет право и должен мечтать. Но, но надеяться на чудо, наверное, никто не должен. Во всяком случае, я не имею права говорить о том, что завтра начнутся чудеса. Это было бы неправильно, и это было бы большой ошибкой, это было бы вредно, потому что если вселять в людей на надежду на чудо, которое завтра не произойдет, начинается разочарование. Я думаю, что сложность положения заключается в том, что уровень ожиданий действительно очень высокий. Я это чувствую в своих поездках по стране, по регионам страны. Действительно, люди устали им тяжело, и они ждут изменения к лучшему. Но, конечно, чудес не бывает. Встает вопрос, как себя вести, и что в этой ситуации делать. И можно ли вообще что-то делать позитивное, так, чтобы не наступило то разочарование, которое возможно. Вообще, можно этого достичь или нельзя? Не допустить этого разочарования. Я думаю, что можно. Вопрос возникает, как? Есть... На мой взгляд, только одно средство – быть честным, точно и ясно, излагать, давать анализ ситуации, в которой находится сегодня страна, прямо и честно говорить, как мы считаем возможным выйти из тех сложных, из того сложного положения, в котором страна находится, и Рассказав это, прямо и ясно сказать народу, что я буду делать так, так и так. С этим может кто-то не согласиться, может кто-то поспорить, кто-то будет за. Но во всяком случае эта позиция должна быть открытой. Ну а чуть позднее, через несколько лет, будет ясно, правильно это было выбор или неправильно. И тогда население страны сможет сделать свой вывод о том, верный ли путь был избран для развития страны или ошибочный. Что было здесь неправильным, а что состоялось. Вот мне кажется, что при такой постановке вопроса, когда подавляющее большинство населения страны будет как бы участниками этого процесса, вот мне кажется, это даст возможность уйти от той опасности которая нас поджидает от преждевременного разочарования вообще просто от разочарования если люди будут понимать что происходит этого состояния не наступит последний вопрос а Владимир Владимирович какие у вас планы на завтрашний день и если так кажется что вы победили в первом туре какие проблемы вы будете решать в первую очередь ну, завтра обычные планы что бы ни происходило в стране, не должно наступить ни на одну секунду вакуума власти и вакуума управляемости, поэтому завтра будет обычный рабочий день. Первый это тур или второй будет тур, все равно завтра в 10 часов у нас будет совещание с заместителями председателя правительства, потому что жизнь у нас огромная страна с многомиллионным населением, и мы не имеем права ни на секунду расслабляться. Вот. У нас есть штаб, Дмитрий Анатольевич возглавляет. Если будет второй тур, пусть дальше трудятся. Да? Значит, а, а правительство должно работать. И я, кроме того, что я кандидат в президента, я еще председатель правительства, пока действующий. И этих обязанностей с меня никто не снимал. Поэтому мы будем работать в обычном режиме. Если же будет ясно, что... Выборы уже состоялись, со второго тура не будет. То первое, о чем нужно задуматься, это формирование правительства, это предложение кандидатов на, на должность председателя правительства и начало консультаций с Государственной думой по этому вопросу. Вот вы знаете, мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь. Буду... Вот зря смеетесь, я говорю совершенно откровенно, не могу присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Казалось до сих пор. Потому что ведь всегда нужно что-то обещать. И причем нужно обещать столько, даже не столько, а нужно обещать больше, чем твои конкуренты. Чтобы выглядеть более. Э, ну, успешным так? и э, э, мне всегда как бы я не мог себе представить, что я буду обещать зная, что какие-то вещи невыполнимы э, я должен сказать, что вот то, как шла предвыборная кампания и то, как мне удалось ее выстроить э, избавило меня от этой необходимости необходимости э, вводить в заблуждение огромные массы населения. И вот это меня радует на сегодняшний день. Если же э, вообще окажется, что э, все э, тревоги позади и второго тура не будет, то я могу считать себя счастливым. Спасибо вам большое за внимание.